Всем привет! Меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. Сейчас я расскажу вам про плюсы и минусы нового девайса от компании VUPU под названием Vinci 2. Пользовался я этим подом в районе трех недель и могу смело рассказать про все его нюансы. Первым плюсом и одновременно минусом являются его габариты. Да, он большой, удобный, обладает приятной тяжестью, круто лежит в руке, но вот в кармане будет прилично так ощущаться, в отличие от своего старшего брата Винчи первой серии. Да он даже толще его на 1 сантиметр. Так что если вы ищете себе устройство и размеры вам не важны, то смело смотрите в сторону Винчи 2. А если же для вас главным критерием является компактность, то увы, Винчи вам не подойдет. Вторым плюсом, конечно же, является аккумулятор. Внутри этого крепыша спрятался огромный встроенный аккумулятор на 1500 мАч. И его вам смело будет хватать на один день парения. Заряжается под довольно быстро, от 0 до 100% вам потребуется не более 1 часа Ну вот, к примеру, попарить во время зарядки у вас не выйдет, так как на данный момент в устройстве отсутствует функция постру, И вам каждый раз придется доставать кабель, парить и устанавливать его обратно И еще, если что, в этом устройстве аккумулятор почти в два раза больше, чем в прошлой версии Третьим плюсом Винчи 2 является функционал. Во-первых, это классический вариват, в котором вы самостоятельно настраиваете мощность от 5 до 50 Вт. И самое приятное, что устройство не даст вам выставить мощность больше, чем это доступно на вашем нагревательном элементе. Во-вторых, это, конечно же, режим Smart. Устройство самостоятельно подберет необходимую мощность для вашего нагревательного элемента. Также на лицевой панели Винчи есть огромный экран, на котором изображена вся необходимая информация. И при желании его можно повернуть. Переходим к четвертому плюсу. И это, конечно же, картридж. Его объем составляет какие-то немыслимые 6,5 мл, и крепится он к корпусу мода при помощи очень мощных магнитов. Работает на сменных испарителях серии PNP, которых невероятно огромное количество, так что вы с легкостью подберете для себя нужный вам испаритель. В плане жидкости я рекомендую парить на нем жидкость с соотношением глицерина не более 60%, и конечно же вы на нем можете парить целевой никотин, обычный никотин и даже нулевку. Ну и заключительным плюсом является затяжка. Самое крутое, что он обладает полноценной регулировкой обдува. Рычажок находится справа от кнопки. Можно отрегулировать от супер тугой сигаретной затяжки до вполне себе свободной кальянной. Но вот я заметил, что если поставить совсем маленький обдув, то датчик затяжки как будто бы перестает работать и приходится нажимать на кнопку Fire. Возможно это было лишь в моем устройстве. Суммарно я хочу сказать, что это довольно крутой девайс, и если вас не смущают его габариты, то можете смело приобретать. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.